«Привет, товарищ! Почти оперативное видео, но на сегодня новость только одна. Супер Суперджет. Приносим свои соболезнования родным и близким погибших». Коротко о самом происшествии. 5 мая вечером из Шереметьево вылетел самолет, но уже через полчаса совершил жесткую посадку, при которой загорелся хвост самолета. Больше 40 человек погибло, среди которых двое детей». В течение первых же суток диванные эксперты начали искать виновных. Шереметьева, Сухой, Аэрофлот. Я хочу дать свое видение этой ситуации. И начну с главного. Самолетостроения в нашей стране нет, а то, что есть, находится в частных руках. Аэропорты также принадлежат эффективным собственникам. Топливо и прочие энергоресурсы тоже находятся в частных руках. Частные руки – это капитал. Что такое капитал? Обратимся к марксистско-ленинской теории. Капитал – это самовозрастающая единица, целью которой является максимальная прибыль в максимально короткий срок. Что же происходит со средствами производства, которые на сегодняшний день находятся в руках капитала? Они либо монополизируют рынок, либо перетекают в финансовый сектор за прибылью. И Шереметьево. Шереметьево на сегодняшний день становится монополистом в Москве и Московской области. Строятся дополнительные корпуса и даже ангары для одного или двух самолетов. Для того, чтобы перетянуть к себе от конкурентов дочернюю компанию Аэрофлота, которая называется Россия. Еще раз, Шереметьево находится в частных руках. Фамилии тут значения не имеют абсолютно никакого. Частные руки – это капитал. Целью капитала является максимальная прибыль в максимально короткий срок. Вы где-нибудь здесь видите безопасность? Как итог, самолет тушили 18 минут вместо положенных 5. О самом самолете будем говорить? Конечно, будем. Ведь сухой, в сухую на 99,69% принадлежит частному капиталу. Целью Суперджета был выход на рынок узкофюзеляжной авиации, ориентированной на импорт. Ведь внутренний-то рынок, мы точно знаем, полностью прошел импортозамещение. Да и ситуацию в этом плане Суперджет не сильно бы изменил. Ведь практически все детали, вплоть до двигателей, Суперджет заказывает за рубежом. А с учетом санкций, обслуживание этой сложной иностранной техники ухудшилось. Но вернемся к самому концерну. Концерн находится в частных руках. Задача его владельца ⁇ это максимальная прибыль в максимально короткий срок. Вы где-нибудь здесь видите надежность? Авиакомпания. Поговорим. Вы все прекрасно знаете, кому принадлежит Аэрофлот. И на 61% Аэрофлот принадлежит государству. Поэтому здесь копнуть придется несколько глубже. Государство – это система законодательная, исполнительная, судебная, ну и президент, конечно. Государство в первую очередь, повторюсь, это система, это своего рода инструмент, как молоток, например. И он обязательно находится в чьих-то руках. На сегодняшний день не в наших с тобой, товарищ, а если не в наших, а на дворе 21 век, и классов осталось не так, чтобы много. То в чьих же? Государство, как и аэрофлот, сегодня находится в руках эффективных менеджеров. Отсюда и оптимизация, то есть закрытие медицинских и учебных учреждений. И прочее, прочее, прочее. А все почему? Да потому что у капитала цель одна. Это максимальная прибыль в максимально короткий срок ты где-нибудь здесь видишь профессионализм почему погибли дети почему первыми из салона выходили не женщины с детьми остается последнее люди здесь все сильно сложнее и если к этой части у тебя товарищ будут вопросы информагентство ледоков ответит в них в отдельном ролике мы все прекрасно знаем что все, что вокруг нас происходит, происходит по определенным законам бытия, по физическим, по химическим законам. И если на синий наложить желтый, мы совершенно точно увидим зеленый цвет. Так и общество живет по своим законам. Один из них- это общественное бытие определяет общественное сознание. Тем самым ценностные ориентиры создаются тем бытием, что нас окружает, и зачастую на сегодняшний день выбор между вещью и человеком происходит не в пользу человека. И если в самолете на самом деле была давка из-за багажа, то я этому не удивлюсь. Кто же виноват по итогу? Знаете, я не вижу особой разницы между этой трагедией и большинством тех трагедий, что происходили за последние 20 лет. Бомбит от того, что благодаря той самой единственной цели капитала нас не просто ущемляют в правах, отнимая гарантию на труд, гарантию на жилье, да даже те же самые пенсии и то отобрали. Теперь, при той ситуации, которая в нашей стране, когда-то стране, принадлежащих рабочим и крестьянам, капиталисту жизнь простого рабочего не стоит ничего. И тут всплывает еще один фундаментальный закон. Нет такого преступления, на которое бы не пошел капитал ради 300% прибыли. Спустя 27 лет после распада Советского Союза и почти 60 лет после перехода с социалистической экономики на капиталистические рельсы нам ясно показывают, чего мы стоим для властьдержащих. Нам ясно показывают, что продать можно абсолютно все. Кусок торта, оставшийся после социализма, становится все меньше. И на протяжении всей моей взрослой жизни мы затягиваем пояса. Нужна ли тебе такая экономика с такими законами? Максимальная прибыль в максимально короткий срок. Преступление ради 300% прибыли. Да даже из за меньший барыш. Ты такого будущего хочешь для себя и своих детей? Я нет. Я хочу уверенности в завтрашнем дне. Я хочу летать на самолетах, сделанные моей Родиной, спокойно. И не отбивать ладоши при посадке. Я хочу жить, а не пытаться выжить. И выход есть, товарищ. Выход только один. У капиталиста вся власть в деньгах. Наша же сила в единстве. Вступай в классовую борьбу. Пиши на почту в описании. Заходи в голосовой в Дискорде. Мы есть абсолютно во всех соцсетях. Будущее в наших руках.